Сегодня мы с тобой снова поговорим о вышедшем хэллоуинском обновлении. Конкретно о том, что происходит с добавлением новой механики сбора тыкв. Какая вакханалия творится на серверах, как же все-таки правильно собирать данные тыквы, как фармить большое количество этих тыкв, а также поговорим о том, когда нам все-таки добавят новый обменник и что стоит от него ждать. Ну а перед началом данного видео я хочу провести розыгрыш на 500 тысяч рублей абсолютно на всех серверах Барвихи РП. И чтобы принять участие, тебе достаточно быть под подписанным на мой канал, поставить лайк данному видео, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного из моих новых видосов, ведь теперь такие розыгрыши проходят абсолютно в каждом моем новом видеоролике, и написать абсолютно любой комментарий от 4 слов. Количество комментариев не ограничено, и чем больше ты напишешь комментариев, чем в больших розыгрышах ты примешь участие, тем соответственно больше у тебя будет шансов на победу. Итоги всех розыгрышей за данную неделю я подведу в субботу на своем канале во вкладке «Сообщество». Дачи. Ну а начнем мы с, тобой с того, что за последние дни, с момента выхода обновления, некоторые механики сбора тыкв немного изменились. На сегодняшний день тыквы можно собирать в трех местах. Это деревня Железнодорожная, Михайловская и Красная Поляна. В данных локациях разработчики установили зеленые зоны, так как за последние дни было очень много жалоб на то, что происходит лютый ДМ. Люди пошли на крайние меры и хотя бы за одну лишнюю тыковку стали просто убивать всех вокруг. Также, если ты вдруг еще не пробовал собирать данные тыквы, ты должен знать, что для их сбора тебе будет необходим секатор. Секатор ты можешь приобрести абсолютно в любом 24 на 7 за 100 рублей. Покупаешь его всего один раз. И благодаря нему ты сможешь собирать тыквы до бесконечности. Также разработчики сократили время на респавн данных тыкв. И если раньше они спавнились каждые 15 минут, то теперь они спавнятся во всех этих трех локациях каждые 10 минут. Лучшая локация для сбора большого количества тыкв, конечно же, будет Красная Поляна. Достаточно в большом количестве данные тыквы спавнятся на последней крайней улице Красной Поляны, которая находится уже ближе к воде. И практически на каждом из этих участков Красной Поляны каждые 10 минут спавнится в районе 5 тыкв. И если тебе повезет, если ты займешь реально свободный участок, то ты сможешь собрать все эти пять тыкв, а после перепрыгнуть через забор уже на соседний участок и продолжить собирать эти тыквы там. Все зависит конечно же от времени, в которое ты собираешь эти тыквы. Лучше всего это делать ночью или рано утром, когда на всех серверах онлайн минимальный. Сейчас дикий ажиотаж на данные тыквы, днем просто практически невозможно их собирать. И как бы ни пытались разработчики установить зеленые зоны на данные локации, все равно равно находятся какие-нибудь редкие умники, которые находят способы продолжать дико дэмить. Ведь зеленая зона конкретно расположена именно на участках, но стоит тебе перелезть через забор, достать ган и навести свой прицел на игрока, для него все будет уже предрешено. Честно говоря, я дико не понимаю таких людей. Ради того, чтобы собрать, урвать пару лишних тыковок, они просто готовы нарушать правила проекта. Некоторые из них даже получают от этого удовольствие. Им гораздо интереснее собирать тыквы, когда за них можно кого-нибудь убивать, и довольно часто такие люди в надежде перестрелять всех своих оппонентов на той же Красной Поляне, чтобы урвать всего лишь пару лишних тык, просто-напросто на час улетают в призон. Хотя за этот час можно было собрать гораздо больше тык. Так что мой тебе совет, друг: не занимайся подобной херней. Играй честно, уважай себя и уважай других на проекте. Будь добрее к другим это всего лишь игра. Не знаю, как по мне, эта новая система сбора данных тык совершенно никуда не годится. И лучше бы разработать это сделали как это было на пасхальный ивент раскидали бы эти тыквы по квартирам или по домам и мы бегали бы собирали метки каждый час и соревновались бы просто на скорость ведь как правило дэмить в домах у квартир практически невозможно но сейчас к сожалению мы имеем то что имеем И чтобы хоть как-то уберечь себя от этих дэмщиков я тебе советую не стоять подолгу у данных домов если ты фармишь тыквы то лучше зайди в любой свободный дом и пережди все время там и буквально за 30 секунд до сбора тыкв ты уже выходишь и занимаешь свою позицию. Благодаря данному способу ты сможешь фармить себе до 30 тыкв в час, а бывает даже и больше. Тут все зависит от твоей скорости и сноровки. Как же заработать на данных тыквах? Я тебе хочу сказать так. Изначально я думал, что данные тыквы будут безумно дорогими, гораздо дороже, чем яйца. Ведь их было реально поначалу очень трудно собирать. И спавнились они гораздо реже и в более меньшем количестве. Сейчас разработчики насыпают нам их все больше и больше. А соответственно, все больше и больше игроков пополняют свои инвентари данными тыквами. Соответственно, все больше игроков идут их продавать в торговый центр. И сейчас в торговых центрах на всех серверах творится просто лютая хрень. В огромном количестве сливаются эти тыквы из дня в день соответственно чем больше предложения тем больше падает цена на эти тыквы и с каждым днем цены на тыквы падают и они будут продолжать падать до того момента пока не выпустят обмене я сам лично вчера скупал эти тыквы по 7000 рублей по 8 по 9 и даже по 14 тысяч рублей и в то же время я старался их продавать чтобы как то пытаться на этом заработать сегодня все мои оставшиеся тыквы уйдут уже на порядок дешевле чем они уходили вчера и тут ты должен для себя понять чего ты больше хочешь конкретно заработать на них или конкретно нафармить как можно больше данных тыкв в надежде на то что в обменнике нам добавят что-то интересное чтобы получить себе крайне редкий какой-нибудь скин или аксессуар но если конкретно говорить о продаже продавать их нужно как можно быстрее потому что здесь совершенно не так обстоят дела как они обстояли на пасхальный ивент на пасху никто даже не мог и подумать что нам добавят такой крутой обменник соответственно и цена на данные яйца была очень завышена но в этот раз я дико сомневаюсь что будет что-то подобное, потому что тыквы сейчас формятся довольно уже в неплохом количестве. И формят их огромное количество игроков. Когда же нам все-таки добавят данный обменник? Я думаю, это произойдет с точностью, как и в прошлый раз, а именно по окончанию данного хэллоуинского ивента. Так что не стоит ждать данный обменник в ближайшие пару недель. Разработчики пытаются максимально сохранить интригу, нагнать ажиотаж и поддерживать онлайн проекта. Сейчас экономика на всех серверах перевернута вверх дном. Реальная цена на данные тыквы будет установлена конкретно в тот момент, когда нам наконец-то добавят этот обменник. Ну а что же нас ждет в этом обменнике? Лично мне что-то подсказывает, что разрабы не станут особо заморачиваться и добавят нам примерно тот же самый обменник, примерно в том же месте, как это было и на пасхальный ивент. И возможно просто слово «яйца» заменят на слово «тыквы». И если вдруг произойдет именно так, то цена на тыквы будет даже меньше, меньше, чем была цена на яйца. Ведь когда у нас были яйца, никто не думал, что нам добавят такой крутой обменник и особо никто не заморачивался по фарму этих яиц, но в этот раз все игроки уже к этому хорошенько подготовились, в этот раз тыкв на серверах будет огромное количество, а соответственно, чем больше будет предложение на продажу этих тыкв, тем соответственно будет ниже цена на них, если конечно разрабы нам не добавят что-то совершенно новое, что-то совершенно крутое, чем реально они нас могут удивить. Также не исключено то, что разработчики нам решат добавить тематический обменник с какими-нибудь хэллоуинскими аксессуарами и скинами, которых, к сожалению, до сих пор нигде нет. И я хочу тебе сказать, что на 0.7 и на 0.8 нашем сервере такие аксессуары и скины будут являться реально большой редкостью, как минимум до следующего хэллоуина. Ведь последние сервера, конкретно 0.7 и 0.8, были открыты на новогодние праздники этого года. И это первый Хэллоуин, который постиг данные сервера. К сожалению, пока нет никакой информации по обменнику. Как я тебе уже сказал, разработчики стараются максимально удержать интригу. Но как только у меня появится хоть какая-то инфа по этому поводу, я тебе обещаю, ты об этом узнаешь первый. Ну а пока это всего лишь только догадки и предположения. Ну а что нас ждет дальше, покажет время. На этом у меня для тебя пока что все. И да, я хотел бы сказать огромное спасибо тем ребятам, которые по-прежнему продолжают мне помогать довольно немаленькими суммами. Подписчикам, алдам моего канала. Спасибо вам, пацаны! Но я хотел бы сказать, что на этом хочу прекратить принимать такие крупные подарки. Я прекрасно понимаю, что многие хотят попасть в новый ролик, многие хотят как-то выделиться на фоне остальных, но как по мне, это немного нечестно по отношению к другим. Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием в любом случае, еще раз огромное. Вам спасибо. Ну а что ты думаешь по поводу всего того, что происходит сейчас на серверах, что ты думаешь по поводу этих тыкв, что ты думаешь по поводу будущего обменника, что же нас всех все-таки ждет? Обязательно напиши мне об этом в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео.